Привет! С вами опять Зажигалочка. Я нахожусь в центре Риги, в очень интересном месте, которое называется Берга-Базарс. Базар Берга ⁇ это ансамбль зданий в центре Риги, в Латвии, расположен между улицами Элизабеты Сцирнову и Мариус. Это памятник архитектуры местного значения. По проекту Константина Пекшенса ансамбль построил Кристопс Бергс. Он был сыном латышского слуги, который приехал в Ригу и впоследствии стал видным градостроителем, промышленником и общественным деятелем. Базар Берга задумывался как пешеходный торговый комплекс с купеческим двором, аркадой и галереей. Здания были построены между 1887 и 1900 годами, Последние здания были построены уже после смерти Берга. Со временем базар Берга стал международным торговым центром. На рубеже XIX века латыши наконец получили возможность участвовать в экономической и общественной жизни города. Поэтому первоначальным намерением Кристопса Берга была поддержка молодых латышских торговцев. Однако со временем базар Берга стал международной торговой площадкой, и торговцами были люди разных национальностей, в том числе немцы, русские и евреи. Всего насчитывался 131 магазин, различные мастерские, книжная типография и ресторан. С 1894 по 1908 год даже издавался календарь Бергского базара. В 1930-х годах, когда жители города начали пользоваться личными автомобилями, здесь находилась первая в Риге заправочная колонка, в месте, где сегодня стоит созданный художником Илмарсом Блумберсом фонтан, который обычно называют помпейте. Женщины семьи Кристофса Берга тоже были страстными любителями автомобилей, и семейные автомобили Берги хранили в гараже, где сегодня работает винный бар «Гараж». В советские годы комплекс как таковой был разрушен. Правда, на его территории находились некоторые спортивные магазины. После восстановления независимости базар Берга был возвращен внукам Кристопа Берга, которые занялись его восстановлением. План реконструкции разработала талантливый рижский архитектор Зайга Гайла. Здесь разместились различные магазины, кафе и пятизвездочный отель Беркс. Тем не менее, сейчас во время ковида, а особенно в субботу, место пустует. Рынок производителей местной продукции, который был очень популярным до эпидемии, запрещен. Рестораны и кафе еле-еле выживают из-за недостатка клиентов, а многие полностью закрылись. Но все же, если в центре Риги вам захотелось насладиться тишиной зимнего утра, то стоит свернуть с одной из главных улиц и прогуляться по спокойным дворикам базара. Можете представить, что в конце 19 века район Берга-Базара был слабо развитым и находился за пределами центра города Рика. На месте отеля «Бергс» было капустное поле. И остался только один качан капусты, который еще вы сможете здесь найти. Это символ гостиницы. Подпишитесь на мой канал, смотрите, узнавайте новое, набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. Ваша зажигалочка.